Всем привет! С вами Людмила Шубина и я хочу рассказать вам всю правду, как она есть об обучении у Юлии Рыж и Анны всех Всехсвятских. На самом деле девчонки очень большие молодцы. Они взяли меня за ручку и провели от абсолютного незнания ничего в инфобизнесе до своего проекта, до результатов, до осуществления мечты. И самое главное, что ценное для меня, они научили ценить время. Они показали мне как важен этот ресурс и как он невосполним, если мы вдруг его упускаем, как это очень часто бывает. Если вы еще думаете о том, нужен вам наставник или нет, даже не раздумывайте, потому что я долго сомневалась, выбирала и думала, но, к счастью, по моему мнению, я сделала самый, самый, что ни на есть верный выбор. Мне очень повезло. Они большие профессионалы, и только профессионал может научить и может правильно и понятно передать свои знания. Я как бы увидела все с обратной стороны медали. Те идеи, которые приходят ко мне, они, конечно, и раньше приходили, но не в таком огромном количестве. И самое главное, что теперь у меня есть знания, как их реализовывать, силы, как их реализовывать. И я теперь... Могу правильно распланировать свой день. Я теперь все и везде успеваю. То есть побочным эффектом того, что у меня есть свой проект, является то, что я очень сильно выросла в личностном плане. То есть меня до обучения у Юли и Ани, и меня такую, какая я сейчас, ну просто, мне кажется, даже нельзя сравнивать. Девчонки, большое вам спасибо. Те, кто еще думает, даже не думайте. Они, реально, они молодцы.